встаньте удобно. сделайте медленный глубокий вдох и протяжный, медленный выдох. Почувствуйте, как с каждым вдохом и выдохом ваше тело расслабляется, и вы все больше, Начинаете фокусироваться вниманием в своем теле. Перемещаете сознание внутрь своего тела, продолжая делать глубокий вдох и расслабляющий выдох. В какой-то момент можно заметить, что с каждым вдохом и выдохом по телу от макушки до кончиков пальцев ног опускается волна расслабления и поднимается обратно, делая тело плавным, подвижным теплым положите руки на центр живота и почувствуйте внутри свою опору свой центр соединитесь с ним и просто наблюдайте затем что происходит под пальцами ваших рук? Все внимание в центре вашего живота. Чувствуйте, как с вашим вниманием разрастается ваша внутренняя опора и центрирование. Теперь расправьте плечи, расслабьте руки и раскройте грудную клетку. Можете помочь себе руками уложив ладони на центр груди и раскрывающим движением развести руки в стороны, чувствуя, как открывается ваше сердце, чувствуя, как появляется состояние открытости, готовности видеть Слышать и чувствовать все, что происходит внутри вас и вне вас. Руки могут плавно опуститься вниз, чтобы затем со вдохом подняться вверх. И почувствовать свою соединенность с чем-то высшим. С чем-то, что наделяет вашу жизнь смыслом. С чем-то, что гораздо глубже, чем просто вы. С чем-то, что дает вам ощущение единство со всем миром вокруг с собой и дает ощущение духовности всего происходящего с вами. Почувствуйте свою соединенность с высшим, с миром вокруг, с собой, с землей под вашими ногами, с каждым живым существом во всех мирах, и положите кончики пальцев на середину вашего лба, чувствуя, как вас, а раскрывается ясность сознания и четкость мысли проведите кончиками пальцев рук вдоль всего лба налево и направо и раскройте ваши руки принимая свою осознанность и ясно знание И положите любым удобным образом руки на верхнюю часть своей груди и скажите себе вслух «Я есть», «Я себя вижу», «Я вижу этот мир», «Я вижу» свою жизнь. Добро пожаловать. Я рад или я рада видеть все, что происходит в моей жизни. И побудьте еще немного времени в этом состоянии, чувствуя, как что-то глубинное, осознанное и мудрое раскрывается в вас и заполняет все вокруг. Светом. Ощутите себя телом света. И с мыслью Я есть тело света. Будьте